Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре немного от компании Intertool PT1101. Гоковёрт, он является полупрофессиональным и рекомендуется для бытового использования. Для СТО, автосервиса лучше приобретать, и, конечно, более мощный, более профессиональный инструмент. Поставляется гаковерт в пластиковом кейсе, сверху бумажная, даже картоновая накладка, Изготавливается он в Китае. Компания «Интерту» – это компания украинская из Харькова, но коверт указывается, что изготавливается в Китае. По характеристикам, которые указывает производитель. гаковерт является ударным. Максимальное усилие – 345 нм. Потребляемый объем воздуха – 260 литров в минуту. В комплекте идет набор головок – 10 штук, удлинитель 1,2-125 мм и лубрикатор с масленкой. По комплектации. В комплекте идет гарантийный талон, гарантия на гаковер данный 6 месяцев, идет инструкция по эксплуатации. Здесь все описано, подключение, разборка гаковерта и обслуживание. В комплекте удлинитель 125 мм, хром материал затопления. 10 головок, указаны они как ударные. Нажимаю, что лучше приобретайте. Если вы профессионально занимаетесь, набор головок более профессиональный. Самая большая головка, 27 мм, хромванадий И самая маленькая у нас в комплекте идет 9 мм. Идет штуцер для подключения к быстросъему. Идет лубрикатор. Лубрикатор э, можно подключить к гоковерту для подачи масла. Регулируется он, подача масла, вот внутри такой вот болтик. Выкручиваете саму колбу и можно отрегулировать подачу масла. Заливается масло через винт. Вот винт тоже откручивается. Дальше я покажу, как включается к гоковерту. Идет мини масленка и сам гоковер. Вес гоковерта 2 килограмма. Корпус литой металлический. Рукоятка обрезинена, накладка. Внизу рукоятки есть регулировка Пятипозиционная сила удара регулируется. И здесь подача воздуха. Штуцер уже идет в комплекте. Накручивается и можно подключать сразу к системе. воздухосистеме. Можно подключать через лубрикатор. Лубрикатор откручиваете. И потом уже сам штуцер. Масло можно закапывать и без лубрикатора этого можно его не ставить. Можно перед работой закапывать самому воздушное отверстие. Так, корпус сзади разборной. Воздух выводится при работе впереди, вот два воздуха отверстия для вывода воздуха, то есть не вниз, не назад. Кстати, очень, э, очень, хорошо сделали, чтобы воздух не выходил вам на одежду с маслом. И переключение реверса право влево вот идет. Здесь еще вот дополнительная заливка масла. Квадрат и 1,2. Так, далее, что еще по гоковерту. Шланг, да, на когда вы подключаете, используется сечением не меньше 10 мм внутренний диаметр, Потому что если будет диаметр меньше, он будет работать не на полную мощность. Ну и, конечно, нужен мощный компрессор. Ресивер не меньше 50 литров, а лучше все 100, и чтобы он выдавал 300 литров, 300 литров в минуту. Перед работой рекомендовано, рекомендую, чтобы гаковерт проработал 2 минуты в холостую. И желательно сразу же залить масло сюда. Имеется также ключ в комплекте вот, для разбора самого гоковёрта. сзади. Можно поменять, потому что здесь вот которые со временем нужно будет менять. Так, по габаритам самого кейса. Кейс у нас ширина 25 сантиметров длина 25 сантиметров и высота 10 сантиметров данный как говорит, является лидером продаж но как бы что для, для если вы работаете для из он будет слабоват. и тут нужен мощный компрессор спасибо что смотрели наш видеообзор подписывайтесь на наш видеоканал до свидания